Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и в данном видео я хочу на одном из своих аккаунтов слить 700 тысяч свободного опыта в попытке получить счастье, а именно получить из вот этого вот подарочка себе снежный шар. Вероятность, конечно, не сильно велика, об этом я знаю, но честно говоря, после долгих раздумий я подумал, что лучше сейчас э, рискнуть, пощекотать себе немножко нервы, ну и вам показать вероятность выпадения из этого подарка при таком количестве слитой свободки снежного шарика и, соответственно, какой-нибудь интересной машинки, чем держать данный свободный опыт для того, чтобы потом открыть себе какую-нибудь ветку. С веткой я потом уж как-нибудь разберусь, а на данный момент давайте начнем сливать свободку и попытаемся выбрать снежный шар. У меня, честно говоря, два видоса по поводу открытия снежного шара уже есть, но мне хочется больше. И да, ребята, да! С первой попытки я просто фигею. Один снежный шар сразу просто, на ура! Блин, какая жалость, опять что не на основном аккаунте. Ладно, ребят, забираем, едем дальше. Я все равно солью полностью все. Мне просто интересно даже, какова вероятность получить снежный шар из 700. Тысяч свободного опыта. Едем дальше. Открыли уже три снежных шарика. К сожалению, не хватает буквально 3000 там, грубо говоря, свободки для того, чтобы докупить еще один подарочек. Поскольку у меня там 47 с копейками было. Но, соответственно, вот сейчас там 2500, как вы видите, не хватает. Но я думаю, что со временем я набью за период действия данного ивента и открою себе еще один подарочек, но один снежный шар уже в любом случае есть в любом случае, чтобы оттуда не выпало я уже буду рад, потому что поменять 700 тысяч свободки а, на машинку премиумную ну вот завсегда, как только бы такое предложение поступило, я бы с удовольствием обменял свободку потому что свободка в принципе меня как бы не сильно, абсолютно не сильно там радует своим наличием безусловно приятно открывать ветки Гораздо быстрее, чем тебе приходится иногда потеть, но можно с ветками и обождать. А вот со снежными шарами и с халявными премиумными машинами особо не обождешь. Ну что, мне осталось открыть всего три коробочки. Но я думаю, что нифига у меня не получится. Навряд ли мне сейчас выпадет еще снежный шарик. Все-таки, как-никак, один мне уже гэплуса Ну что, открываем. Последняя коробка, из последней коробки я, понятное дело, не получая снежного шара, но все равно, все равно, ребят, безумно, безумно рад, потому что я себе и голды немножечко набил, и при этом снежный шарик получил. Ну что, осталось только снежный шарик открыть, но это я сделаю уже в следующем видео, очень надеюсь, что там будет что-то, но чего у меня в коллекции нет ни на одном из аккаунтов. На данный момент, ребят, у меня все, желаю вам везения в открытии подарков, желаю вам получить снежные шары. В максимально большом количестве И получить из них те машинки Которые вы всегда хотели Всех благ, всего хорошего вам мира И обязательно спокойствия Пока-пока